Всем привет, сейчас я покажу вам как правильно обслужить Vupu Drag X. Для начала выключите девайс, возьмите новый испаритель и хорошенько прокапайте его со всех сторон и даже сверху. Установите испаритель обратно в картридж, заправьте картридж и установите его обратно в мод. После всего вам нужно подождать буквально 5 минут, чтобы все отлично пропиталось и ваш испаритель не сгорел в первые секунды парения. Девайс включается и выключается при помощи пятикратного нажатия на кнопку Fire. Сочетание кнопок Plus и Fire блокируют и разблокируют кнопки управления сочетание кнопок минус и fire очищают счетчик затяжек. Троекратное нажатие на кнопку fire переключает режим парения между смартом, то есть режимом автоматической подстройки мощности под сопротивление и обычным вариватом. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.